день. Меня еще в прошлом году спросили по поводу вторичной выгоды. Я обещала записать видео по этому поводу и обещала вообще ответить на этот вопрос в посте, выполняя свои обещание. Новый год! Несмотря на то, что я его очень-очень слабо отмечаю, тем не менее меня тоже выбили эти новогодние каникулы из рабочего режима. Я тоже отдыхала, я живая. И сейчас поговорим о вторичной выгоде. Мне задали такой вопрос «Аня, что делать, если я обнаружила у себя вторичную выгоду? Я понимаю, что я не совершаю каких-то действий? Что с этим делать?» Смотрите, осознание ситуации уже ведет к ее изменению. Как только вы понимаете, что то, что с вами не происходит. Это потому, что вы преследуете вторичную выгоду и следуете своей вторичной выгоде. Ставит вас перед выбором. Теперь только ваш выбор. Вы увидели в лицо свою проблему, и теперь выбираете, собираетесь ли вы с этим что-то делать или вы собираетесь остаться там, где вы есть. Для того, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки, вам достаточно сделать просто простого, маленького, но одного шага. Как только вы делаете шаг вперед, вы начинаете менять ситуацию уже глобально. Сначала вы ее осознаете, потом принимаете решение, потом делаете первый шаг. А дальше уже пойдет как по маслу. Для того, чтобы было проще с этим работать, я безусловно приглашаю вас на свои тренинги которые сейчас... Их становится все больше, они расширяются, появляются новые упражнения. Я приглашаю вас на новые тренинги, на новые марафоны, и с нами в группе вам точно будет легче сделать эти первые шаги. До скорых встреч! И задавайте мне вопросы! Я с удовольствием буду на них отвечать в прямых эфирах.